всем привет вы на канале как заработать в интернете и в прошлом видео по спекси я вам не сказал самого главного вам нужно будет чтобы установить заново приложение игру вот эту спекси это кошелек веб-версия в кошельке в кошельке сама игра вам нужно удалить старую версию вы удаляете с телефона старую версию чистите там Какие-то там файлы после игры останутся. Если кто не понимает, как это чистить, зайдите в YouTube, пропишите, как э, почистить там остатки приложения, там ненужные файлы там, в телефоне. Вы найдете по любому видео, почистите и далее, когда все вы это сделаете. Чтобы скачать приложение, заходим по ссылке в описании к данному видео. Здесь у меня полностью расписана вся инструкция э, по кошельку а4 и игры спекси здесь вот есть чат вот можете перейти у нас здесь уже 284 участника 24 онлайн здесь мы обсуждаем работу самой игры спекси также я вам хочу сказать что есть информация что максимум еще две недели и игра будет уже запущена и мы здесь будем зарабатывать деньги. Также хочу вам напомнить, что э, один из топовых блогеров, он владеет частью данной игры и он будет делать у себя на канале рекламу. Кто-то там мне писал, так у него же дети на канале. А вы знаете, друзья, что дети больше знают информацию, чем взрослые вы вот сами у кого вот есть дети посмотрите на своего ребенка чем он увлекается, что он смотрит ну и так далее ну, вы сами все понимаете особенно это у кого есть дети здесь дети такие умные что вы что они переплюнут любого взрослого и здесь вот смотрите если он даст рекламу у него вот на канале просмотры 7 миллионов, 8, 8 15, 12, 9, 9. также у него в телеграме 10 миллионов, точнее 10 миллионов, 1 миллион подписчиков. И вот, друзья, вот на этом сайте, вот есть ссылка на Spexy Game. вы переходите на сайт и пригласительный код Кэтрин. Это когда вы будете проходить регистрацию. Также вот есть здесь два видео. Видео вот, обзор, как зарегистрироваться. Видео 2 минуты идет, и видео обзор личного кабинета после запуска игры конечно немножко кабинетик поменяется но суть остается такова же также вот есть на CoinMarketCap ихняя А4 финанс монета которую мы будем выводить в доллары и потом менять себе там на реальные деньги и тратить их в магазине вот Влад Бумага А4 это был скриншот снятый где-то полтора месяца назад 884 тысячи подписчиков. Сейчас можете сами посмотреть и сравнить, сколько у него. Также здесь вот вся информация по игре, презентация на русском, на английском, вот внутренняя награда. Дальше вот есть, можете почитать. И вот у меня вот есть 4 видеообзора. И вот в этом обзоре я вам забыл сказать, что вам нужно удалить старую версию. Далее чтобы скачать новую, вот пришли мы на сайт нажали сюда, нажали вот если вы с телефона, то у вас в принципе должно она сразу скачаться, я с компьютера вам показываю и вот здесь мы можем перейти на Google Play у кого Android и скачать данную игру и вот прошло, друзья, 4 дня, наверное, да, когда я там видео снимал сейчас давайте посмотрим, 5 дней назад я снимал видео Здесь я видел цифру в пять уже 10. Очень интересная игра, я думаю, что здесь, после запуска игры, в течение месяца-двух, ну, все возможно будет 1 миллион участников. И эта игра просто, она, она разорвет все игры в 2023 году. Как в свое время Степан, ну, в Степане там чуть-чуть программисты, разработчики не рассчитали, и она мало прожила данная игра, но люди там заработали огромные деньги. Я знаю человека, ну, он блогер, конечно, там построил свою команду, но он заработал э, более 30 тысяч долларов игрушечки сам, снимая видео. Также, друзья, если вы хотите построить команду, вот мои все видеообзоры, берите себе, делайте новый YouTube канал, копируйте мои видеообзоры. я вам это разрешаю делать копируйте эти обзоры прописывайте теги которые у меня прописаны под видео убирайте один тег и загружайте видео на youtube потому что когда этот человек даст рекламу люди будут заходить в youtube и вписывать слово спекси понимаете и будут здесь искать видеоролики и они будут попадать, вот смотрите, к примеру, 100 тысяч людей заходят на YouTube и вписывают спексы. И где-то здесь будет ваш ролик, и по-любому он его посмотрит, зарегистрируется именно по вашему коду, и у вас уже будет партнер. Вот легко, но для этого нужно поработать. Это один из способов. Также вот здесь вот показано, как это все работает. Вот смотрите, здесь вот есть видео маленькое. И здесь вот нажимаете кнопочку перейти к тесту. сейчас бета тестировано. Далее вот э, здесь вот все показано. xp вот вот так вот робот нажимаете старт и все. И вам нужно за день пройти вот полтора километра. Это ну мы все ходим, ходим, бегаем там не знаю в магазины. Это все легко. И вот мы прошли полтора километра. Дальше вот мы заканчиваем, разгадываем капчу, наши XP падают на баланс. А дальше уже Можно их будет вывести в реальные деньги Но это будет все, друзья, после старта Также вот Активности заработка Механики игры, вывод наград Вот еще здесь можно скачать Также вот есть видео Путь геймера И путь инвестора Путь геймера понятно Мы ходим, зарабатываем Никого не приглашаем Зарабатываем купили робота там после старта и зарабатываем сами. Путь инвестора мы проинвестировали и создали мета команду, прокачали своих роботов и зарабатываем еще на партнерской программе. В общем, друзья, вот такая вот информация. Сами можете ознакомиться с данной игрой. Всем рекомендую, кто еще здесь не зарегистрирован, пройти регистрацию, ознакомиться и ждать официального запуска. Как только запуск будет, сразу я все опубликую в своем телеграм-канале, сниму видео-обзор, посмотрим, какая здесь окупаемость, какой здесь будет заработок, но я уверен, что мы здесь с вами все-все заработаем, особенно все те люди, которые сейчас прислушаются моему мнению и зайдут здесь с самого старта. Вот такие, друзья, новости. Всем желаю хорошего дня и всем пока.